Приветствую вас на канале компании Радиосила. Сегодня мы поговорим о тангентах для переносных радиостанций. Ведь помимо всевозможных гарнитур с переносными радиостанциями, также могут использоваться и тангенты. В настоящее время под тангентой подразумевают блок микрофона с дополнительными органами управления, который подключается к радиостанции кабелям. Тангенты для портативных радиостанций имеют на самом манипуляторе помимо микрофона, еще и динамик. GT80 – выносная тангента, на которой как раз таки расположен и динамик, и микрофон, помимо непосредственно самой кнопки передачи. С помощью специальной прищепки тангенту можно закрепить на воротнике или кармане. Тангента GT80 – может существенно облегчить работу с рацией, вам попросту не придется каждый раз доставать ее. Особенно это удобно в холодное время года, когда аккумулятор садится очень быстро. GT81 миниатюрная тангента с размерами 40 на 50 мм. Обладает самыми компактными размерами из всех подобных устройств на рынке. GT81 можно носить на шее или фиксировать клипсой. Специальный шнурок и крепления поставляются вместе с тангентой. Также у GT81 реализовано подключение внешнего наушника к тангенте через разъем Jack 2,5 мм. GT82 является водонепроницаемой со степенью защиты IP67. В данном случае этот рейтинг расшифровывается следующим образом. Цифра 6 означает, что тангента целиком защищена от пыли, а цифра 7 – что тангента защищена от последствий погружения в воду до 1 метра примерно на 30 минут. Так же как и предыдущая модель GT-82 обладает разъемом для подключения дополнительного наушника с разъемом Jack-2,5. GT-83 представляет собой подобие модели GT-80, но с милитария расцветкой. А также здесь появился разъем для подключения наушника, опять же с чеком 2,5. С помощью крупной прищепки тангента надежно крепится на воротнике или кармане. GT85 оснащена портативной антенной, которая вкручивается в тангенту сверху, что позволяет убрать рацию в карман или повесить на пояс. Антенна не будет мешать и не сломается при движении. Кабель из тангенты оснащен разъемом SMA-гнездо и вкручивается в радиостанцию с обратным разъемом вместо штатной антенны. При выносе антенны на тангенту радиус действия спрятанной радиостанции не ухудшится.